Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика без прикрас", А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Сразу что на губах, что на глазах, потому что вы меня постоянно спрашиваете, я на момент выхода ролика уже забываю. На губах помада Фаберлик 409,60, вот такая. На глазах палетка Диваша, которая с рандеву, шикарная, потрясающая, прям только к ней рука тянется. Так, теперь поехали, давайте по порядку. Баночек пустых много, поэтому устраивайтесь поудобнее. Давайте начнем с бытовой химии. Две органы закончилось. Это кондиционер для белья Article 11854 с крутой парфюмерной душкой, которая остается на мокром белье, на сухом белье и обволакивает просто всю вашу квартиру. Я обожаю именно за это. А душка очень классная, богатая, такая, древесно-цветочный аромат. Супер. Так, дальше. Концентрированный гель для мытья посуды. Вот такой закончился артикул 393. Это у нас с вами лайм и мята. Хороший гель, все отлично, все супер. Но у меня вот сейчас в фаворитах новинка Ума, если честно, потому что она пенится даже лучше, чем вот эти вот гели. Хотя гель-бальзам гель-бальзам бальзам бальзамы два предыдущих пеница плохо а вот ума прям классно даже лучше чем вот эти потому что я долгое время пользовался на лимончик вот яблочко а тут налила и пена гораздо больше в свой тазатор да поэтому класс супер но эти тоже супер до скрипа все отмывают, все замечательно, реканий нет в любом случае все равно буду всегда чередовать потому что потому что надо по Гремлю, у меня тут прям склад, если честно, много так пустышек, гринли, стиральный порошок, брала в прошлом заказе, в прошлом каталоге две штучки, пересыпала, их оба тоже в контейнер из-под порошка, классный, все супер, все отлично, так же, как и наш порошок, он просто немного подороже выходит, чем универсальный порошок, голубой упаковки, да, и в оранжевый для цветных тканей, я стираю только сыпучими продуктами, гели я не беру, так, артикул Greenly 118,91. Я по купонам брала, 370 рублей он вышел по купону. Когда барабан не полный, я кладу пол-ложечки, когда полный целиковую, ну или если много пятен, то тоже целиковую. Расход нормальный, хватает надолго, отстирывает прекрасно. Не могу сказать, что он как-то чем-то качественно лучше, чем обычный универсальный порошок. Они в этом плане очень похожи. Так, дальше, моющее универсальное средство, пробиотик, которое с пробиотиками, я рекомендовала уже вам много раз, артикул 307.00, для нержавеющих вещей, для раковины. Вот лучшее средство я не нашла для раковины, у кого нержавейка, вообще супер, прекрасно справляется с налетом от воды, а с разводами, с вот этими сводными и так далее, а раковина просто блестит потом, поэтому я только вот чисто для этих целей применяю. Для плиты, для сковорода кастрюль слабовато, когда надо очистить, у нас есть отдельное средство – а вот для нержавейки вообще шик, блеск, красота. Краны можно там с ним проти протирать, да, да, все что угодно. Так вот, собственно говоря, универсальный порошок тоже был пересыпан в свое время в контейнер, артикул 300. 22. Это альпийские луга. Всегда беру либо альпийские луга, либо горную свежесть. Все прекрасно, все здорово, все замечательно. Тоже никаких нареканий отстирывает. Потрясающе, все супер. Если он у вас плохо стирает, есть лайфхак. Я много, много раз про него рассказывала вам. Предварительно растворить э, в кипятке порошок, а потом вылить все это дело в барабаны. Во-первых. А, Во-вторых, если вы часто стираете гелями, а потом вдруг решили перейти на порошок, даже если у вас новая машинка, он будет э, сначала плохо стирать. Можно с одним порошком запустить стирку 90 градусов, потом его Увидите более качественную стирку И отстирывание Так, дальше поехали Петти поехали. Телс, много раз тоже про них вам рассказывал. Салфетки, которые прекрасно справляются с пятнами Не оставляют разводов на ткани а С ковра Убираю пятна с обивок Со всего, где придется Моментально, быстро, супер, классно 308.04 артикул. Здесь их 30 штук. В следующем каталоге как раз желтые ценники будут. Две пачки салфеток возьму обязательно. Так, соль у меня закончилась. Моя любимая соль, которую я уже много раз повторяла. Это датская подкопченая. Она мне очень нравится. Мне нравится с утра с яичницу жарить. Мне нравится ее добавлять, когда картошечку жаришь. Она такого цвета, как паприка, да? А, передает золотистый цвет блюду и легкий-легкий такой оттенок. Вот если взять приправу для курицы Фоберлик, Нет, меня к ней рука не тянется, потому что она слишком насыщенная, даже если граммулечку положишь, ну вот много очень специй, перебор, прям совсем перебор. То здесь вот вообще полностью обратная история. Кто не пробовал, рекомендую 161-45 артикул. Надо будет заказать еще. Так, кончились ватные палочки. Ни одной тут нету. 910 254. Изумительно намотан хлопок и изумительно крепкая бамбуковая палочка. Сама никаких нареканий нет, поэтому пользуюсь только ими. Ночные прокладки закончилась. Пачка у меня всегда несколько штучек есть в запасе, потому что они периодически исчезают. Раскупают их, так скажем, 112-95, 7 штук упаковки это огромные лыжи, защита полнейшая от протеканий, сзади крылышки, прям совсем сзади, знаете, есть ночные прокладки, у которых вот крылышки, потом еще крылышки, а эти прям они в самом конце, то есть зад он такой широкий, а в этом еще защита от протеканий, анионовый чип, турмалин, благодаря которому вот я меньше чувствовала боли, но ну, у меня боли никогда не было дискомфорта во время критических дней, да, многие девчонки писали отзывы, что действительно боли уходит. я не знаю, с чем это связано, волшебство, магия, называйте это как хотите. Вообще, турмалин, а он чип, который блокирует запахи, они классные, они, они крутые, они, на самом деле, я не нашла им замену, искала, не нашла, нет. Так, дальше, пятновыводитель. я его с ложкой, что ли, вместе выкинула, ну, ложку, наверное, можно оставить, пригодится для чего-нибудь. Она внутри была, по-моему, они сейчас без ложки уже идут, я давно покупала. Надолго у меня его хватает, потому что, в принципе, я смысла в нем не вижу, не знаю, зачем я его опять брала. Хотела с ним эксперимент какой-то провести. Артикул 327, он слабоват, вот он слабоват немножко. Вот если брать э, очиститель, который мы с вами тестировали, перкарбонат натрия, он сильнее, он гораздо сильнее. Вот этот по мне слабоват, поэтому ну, смысл его брать, если он у меня не работает. Э, даже если замачиваешь, он вот все равно послабее. Но многие девчонки его любят, многие девчонки его хвалят и берут только его, и у них все отстирывают. Поэтому вот, вот так получается, почему-то не знаю почему. Так, закончился скраб и еще один стоит. Артикул а, 6646. Здесь на самом деле очень мало скраба, хватает его ненадолго. Он такой беленький, с коричневыми вкраплениями, скрабирующих частичек мало. Они средней такой угловатости и остроты, но он такой вкусный, сладкий. Он так здорово пахнет кокосом. И он сладкий на вкус, он сладкий, приятный на вкус. Мы с вами уже пробовали, когда вот умывались им. И после него лицо здесь в составе масла безумно мягкая безумная это вот знаете и блюр эффект вот если куда-то собираетесь прям можно проскрабироваться и здесь у нас не только очищение а сразу получается увлажнение и разглаживание вот таким он обладает интересным свойством поэтому нравится на самом деле нравится но просто этой бачки хватает прям на несколько раз а стоит она не бюджетно соль для ванны из новинок уже у нас с вами сторода Мора. я снимала подробный ролик как она пенится сколько пены артикул 2900 пенится Пахнет приятно, все отлично, все замечательно, реканий никаких нет. Бады, слушайте, бады, много бадов. Сейчас я их все достану. Вроде как все, но до каких дотянулась. Так, Energy Boom периодически покупаю, пью по мере необходимости, когда вот не выспалась. Артикул 157.27. Когда не выспалась, а много дел предстоит, то по одной, максимум две, но это в редком случае. Могу с утра выпить. Обязательно с утра в первой половине дня, потому что потом можно не установить этот кофеин, гуарана. Но хороший кофеин гуарана, допустим, вот давление от них не скачет, там ничего. Все отлично. В общем, это энергетик. Кому такое надо, сейчас весенний авитаминос, вот этот месяц, февраль-март, всегда какой-то упадок сил, да, потому что еще вот эта хмурая серость надоела мало солнца, поэтому можно, можно взять баночку, побаловаться, попить, энергии себе придать. Витамин D3, 157-77 взрослый, пью на постоянной основе, пока еще одна банка есть в запасе, пью уже месяц три на постоянной основе, потому что солнца сейчас нет. А, витамин этот нужен, он тоже, кстати, отвечает за энергию, а, это легкий энергетик для организма, витамин D3, а, он и для кожи нужен, для волос, для всего общего класса. И на веночки, девчонки, молекулярные БАДы. Допила две баночки, первая у нас с вами мультивитаминный комплекс для женщин, артикул 157.05. Капсулы везде одинаковые, везде одинаковая инструкция, по две штуки, один раз в день, во время еды. Нигде не пишут, что я не нашла с утра или когда, поэтому уже для себя решила принимать вот эти два бада в завтрак. Чувствовала себя все это время хорошо, все прекрасно, а, бодрость, легкость, ногти растут, волосы растут, кожа прекрасно выглядит, ничего плохого сказать не могу, поэтому и а, антиоксидантный. Параллельно вместе с этим бадом пила 156-99. Сейчас другие два пью, я не пью прям целую гору. У меня сейчас витамин D3 и три бада новеньких еще тоже. Вот, про них потом тогда. Значит, антиоксидантные тоже очень классные вещи. Да? выводить всякие токсины, приводить организм в норму. Это все-все очень-очень полезно. Составы у всех БАДов великолепные, очень разношерстные, много интересных, полезных компонентов. Поэтому. Мне нравится, мне нравится, мне кажется, эта артиллерия помощнее, чем Бады Фаберлик, наши, да, старые, скажем так, поэтому ее с великим удовольствием. Так, набрала маленьких баночек себе из пакета. Что у нас тут первое? О, любовь моя, это масло с монардой и витамином Е для ногтей. Девчонки, на нем нет артикул, а есть 67-34, у меня постоянно теперь есть в запасе, великолепный ухаживающий продукт, еще и э, как сопутствующее лечение грибка. Монарда, потому что обладает а, противогрибковым эффектом. Для ножек, для ручек обрабатываю ноготки, кутикулу, все отлично, все великолепно. И а, основа такая, хоть и масляная, но быстро впитывается, никакой пленки, вообще жирности не оставляет. Супер-супер-пупер. Так, закончилось масло антистресса, оно у меня вот такое вот в пластилине, крестюшка с ним игралась. 12,96. очень классный аромат, но у меня сейчас в любимчиках вот эти последние два. Секси и мани, они вообще великолепные. А здесь больше хвойная такая, отдушку антистресса. Больше похож на моноаромат, нежный на какой-то комплекс. Вот, вот эта вот хвоя, у меня домашние ее не любят. Поэтому, скорее всего, больше не повторю. Наконец-то добила пасту биосива. Знаете, почему наконец-то? Потому что вот задолбала вообще, не кончается и не нравится. Покидывать жалко. Слушайте, я тут артикул не вижу. Я думаю, уже нет смысла. Вроде поговаривали, что биосивы вводят, потом сказали не выводят. Не знаю, Я не вижу артикул здесь. Ох! С лимоном, якобы отбеливающая. Она действительно слегка повышает чувствительность, как мне девочки писали эмали, да? Очищает вообще среднячок. Пенится плохо. Не понравилось. В течение дня я не чистую, не чувствую свою емаль идеально чистой. А именно она такой должна быть после хорошей пасты. Поэтому, конечно, повторять больше не буду и вам не рекомендую. Детская паста, груша из линейки Технокитс, 23.59. В следующем каталоге 3+, будет новая паста у нас с вами в линейке Ума, будем тестировать. Классная паста 6+, действительно груша, хорошо очищает, все прекрасно, все замечательно эмаль чистая, зубки здоровые, нареканий никаких нет. Варю девчонки, что-то у меня где-то завалялся пустой, тоже крестюшка играл, но, по-моему, он еще есть. Эти эликсиры, то бишь сыворотки 0165 артикул, пипеточка здесь с кнопочкой, все отлично, стеклянный флакончик, дорого-богато. Именно вот этот вот аквалифтинг мне нравится больше всего в линейке этих сывороток. Действительно классная, легкая сыворотка, от которой видишь эффект. Можно добавлять в крем, в крем вариативная косметика, да, можно использовать самостоятельно, как душе угодно больше нравилось самостоятельно то что это мешанин в руке я не люблю в тюбик не добавишь да а, класс хорошая легкая освежает хорошо увлажняет слегка подтягивает прям вот нравится кто не пробовал попробуйте если еще есть если не вывели так, дальше, мезопотокс. Еще в распродаже по, по срокам годности провод два тюбик. Наконец-то их все добила. Артикул 7880 нравится. А, нет какого-то чрез... вот для жирной кожи хорошо подойдет. Чрезмерного увлажнения питания нет. Есть легкого увлажнения питания, а, выравнивание тона. Мне все нравится. Мне подходит. Очень здорово, классно. А, Но ну, хочется всегда что-то новое попробовать. Один уход надоедает, да? Так, вот еще паста Фиберлик Total Repair. Восстановление эмали. Артикул ее. Господи! 15,99. Ну, не знаю, нет. Все равно нет. Не мои пасты Фаберлик. Они мне не подходят. Все индивидуально и повышают чувствительность. Хотя восстановление эмали, если на постоянной основе только ей пользоваться. Да? Поэтому я возвращаюсь к ним, даю второй шанс. Но все равно нет. Нет, не мое. Есть у меня другие любимые пасты. Фаберлик я больше брать не буду пенец хорошо, вкус мятный, все как бы здорово, но эмаль повышается чувствительность. Почему так долго я тоже чистила? Чистила раз в три дня, чтобы чувствительность эмали не повышалась, да, ну, чтобы уже дочистить. Зима. Это прошлогодняя еще зима. Закончила ее. 09.54. Классный питательный крем с маслом ши, как и эта серия Новая зима, абсолютно все то же самое, такая же отдушка, такой же питательный, действительно защищает от морозов. Наличка на ручке а, перед выходом на улицу наносим, и все будет вам счастье, не будет покраснений, шелушений и так далее. А если они уже есть, то снимает, но ну, не критичные такие, да. Так, дальше, девчонки, тоже недавняя новинка, крапивный шампунь, артикул 2914, хороший шампунь. Вы знаете, мне сначала показалось, что он не сушит волосы, особенно после а, шампуня алоэ. Но когда я начала им пользоваться, вот сейчас, в данный момент, у меня вымыто волосы именно постоянно, но мне очень понравился эффект. Мне больше совсем вот, не хочется переходить на силиконистые какие-то маски, шампуни, бальзамы. Вот честно. Потому что понравился вот этот эффект живых волос. Не пересушивает, нет, не пересушивает. Вот когда уже 10 раз подряд помыла, эффект он прям вот виден. Они живые, всегда есть прикорневой объем, к ним хочется прикасаться. Они вот такие вот настоящие. Да, может быть, не идеально лежат кончики с этим шампунем. Я же еще и феном не пользуюсь, ничем сейчас не пользуюсь, на самом деле, потому что ну, смысла нет, шапка и так далее. И волосы и так лежат хорошо. Вот это мне понравилось, поэтому прям могу смело рекомендовать эту линейку. Зуда никакого не было, попробуйте, девчонки. Я знаю многих девчонок от разных линейок зуд кожи головы. Так, масло гидрофильное, у нас с вами 0,844, я его перелила просто в красивую бутылочку, оно еще у меня есть. Беру не первый раз, это линейка ICO корейская, классная. Если вы делаете стойкие макияжи, вообще как следует очистить кожу, можно раз в неделю, два раза в неделю воспользоваться, можно и каждый день, в этом нет ничего страшного. Капаем себе на ручки, смываем макияж, потом набираем воду да, и умываемся. И когда мы умываемся, маслица превращается, грубо говоря, в тоник, уже нет никакой маслянистости, хорошо смывается, можно повторить. Хорошее, качественное масло поры не забивает. Не знаю, конечно, как вот, если ежедневно использовать, потому что никогда так не использовала. Так что у нас тут еще. Снимаем с помощницы, проснулась мочалка. Э, остались еще шарики, вот такие вот маленькие. Но уже пенится она плохо, потому что мало. Их тут 7 штук, по-моему, было. И вообще, вот этот аромат он отдает, отдаю все. Он э, Ксюшке, забирай мочалочку, делать вот сюда, садись, играй. Он Ксюшке не понравился. Вот с слаймом классно, сиреневая неплохая. Вот эта малиновая, прям совсем не очень. Смотри, сейчас еще тебе баночки да. Это вот эта детская линейка «Лава Лимоманс». У нас с вами гель для душа «Лимонный мармелад» 29,42, хороший. Ксюшке он прям очень понравился, больше всего. И э, шампунь «Бальзам» для всех типов волос 29,47. Э, не, не «Бальзам», он все равно волосы спутные, поэтому повторять больше не будем. Наши волосы не берет. А, еще, да, смотри, сколько паст у тебя. О, держи, сколько паст. Вообще с ума сойти. Так, пена для ванны, вот эта зимняя, мне больше понравилась весенняя, вот эта вот лимитка, нежели вот эта зимняя, мне у нее не нравится аромат 29,46. но тем не менее имеет место быть, если так взять на подарочек, еще что-нибудь, можно побаловаться. Так, два мыла для кухни, сейчас тебе все дам, баночек, тьма, ребенку раздолье. Так, первое, экзотические фрукты, 302.15. хорошее мыло, все, тихо-тихо-тихо-тихо, не надо, не нажимай. И э, новинка, цветочно-цитрусовый микс 302.00. Нельзя, нельзя, нельзя. забыл уже, как цитрусовый микс пахнет. Они все... На, на, нюхай, на. Они все хорошо устраняют запахи, мне очень нравится с ними холодильник протирать, изумительно, вот нас с вами теперь я шатают, люблю. да, баночки, а, к мылу никаких претензий, периодически беру, но немножко подсушиваю руки, поэтому я больше вот люблю кремовые продукты, а сейчас еще и дозаторы на приобрела, переливаю это мыло в дозатор, где есть вспениватель, нельзя, а, и а, пенкой мою ручки, то есть получается вообще вот этой банки мыла хватает очень-очень надолго, на, мухой баночки. Так, чуть-чуть осталось. Голопом по Европам. Крем-гель для века из линейки Биоглоу. Хороший, легенький крем. Все замечательно. Нареканий к нему никаких нет. В этом плане все отлично. А, но какого-то прям вот супер эффекта не увидела. Вот, не увидела. Держи на вот этот тюбик, а вот этот маме отдай, мам покажет. Давай, давай теперь все обратно в пакет складывает. В общем, от э, геля Биоглу сильного эффекта какого-то не увидела. Но есть он и есть. Но увлажнение, легкое увлажнение. Ну и не более. Так, дальше. Подожди пока. Маска из линейки Карбокситерапия. 0295. Забирай на. А, иди клади в пакетик. Иди в пакетик клади. Маска классная. Я вам уже говорила, я ее обожаю. После нее очень упругая кожа. Она плотная, такая гелевая. Она хорошо выравнивает тон, а, упругость. Вот это я прям в ней ценю, обожаю. Так, тушь классная, моя любимая, которая Собственно говоря, сейчас у меня на ресничках она коричневая, артикул 5372, не изменяю, лучше туши не нашла, для меня это идеальная тушь, два слоя, можно, держи, клади в баночку, иди, иди в баночку клади, можно состав, создать такой эффект драмы, нарощенных ресниц и так далее, все нормально. Выкидываю палетку главтим, девчонки, здесь нет артикула уже. Я вам сейчас покажу. А, сейчас я отдам, подожди. Почему? Потому что здесь у меня любимые мои оттенки, бронзант и скульптор. Они сапождая. закончились. А все остальное мне не нужно. Пудрой я не пользуюсь. Хайлайтеров и так полно. <сёк> румяна новую от... палетку взяла. А так она классная, Но не очень удобная. Лучше <сёк _> вот трехцветную. Да, давай. Лучше трехцветную, <сёк _> там удобнее пользоваться рефилами. А здесь они все рядом. И когда ты берешь один рефил, если кисть большая, то задеваешь другой. И получается не очень хорошо. Поэтому вот такую палетку я больше не возьму. Несмотря на то, что мне безумно нравятся оттенки, здесь румяна такие освежающие, яркие, красивые. Но вот трехцветная, она как-то вот удобнее в плане использования. Так, вроде все, успели. Спасибо, Крис. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Всех люблю Целую. Всем пока-пока.